По весне на рассвете И когда-то вдвоем Босиком по траве Мы с тобою, мой друг Как теперь наши дети И заглядки бежали На встречу судьбе Мы с тобой, милый друг как теперь наши дети И оглядки бежали Навстречу судьбе. По утренней росте, По мильной полосе, От свисты пуль Мы отстоим в бою. За жизнь своих детей, за слезы матерей, за родину свою. Здесь, когда то вели в в поле, а теперь я алой кровью. Плачет матери здесь, от страданий и боли, и повинна во всем, эта черная мать, плачет матери здесь. От страданий и боли. И повинна во всем, эта черная мать. Нацистый бой, вы отстаете в бою За жизнь своих детей, За слезы матерей, За родину свою. Это черная мать. К нам придет, Отвечает и погибнет, а победа за нами, Да поможет нам Бог, Кто с печок нам придет, Отвечает и погибнет, А победа за нами, Да поможет нам Бог. Побединой полосе, поцестый бой, мы отстаем в бою за жизнь своих детей, за слезы матери.